В эфире николай всем добрый день кто нас смотрит добрый день продолжаем марафон добра с доктором азоне смотрите нас везде где смотрите там смотрите пишите комментарии вопросы под видео в группах на канале где вы смотрите на персональных страничках вещаем практически где куда можно пытаемся помочь людям Начну сразу с вопроса, Николай, извините, просто не вытерплю. Да. Был сегодня в Олимпике, отходил 30 тысяч своих шагов, прочитал да. очень хорошее выражение, что врачи лечат болезни, а за здоровьем это наша проблема. Здоровье, да. да, это на нас. И вот тут такой вопрос. Опять же, сейчас у нас все вспомнили о своем здоровье, но не все, ну, наверное, кто-то, да? Ну, да? И вот эти вот маски, которые сейчас уже продаются, каких-то отелей, я недавно видел уже такие детские, взрослые, черные, цветные, да? Вот, вот эти люди в одноразовых масках, которые они носят много раз. Вот вчера женщину увидел перематанную марли вообще как в фильме «Мумия». Ну, то есть, да, конечно, все бы это смешно было, но скажите, вот эти маски, они как-то реально помогают? То есть нужно их носить в таком состоянии? Ну, конечно, здесь надо сразу этот миф определенный развеять, что, во-первых, маска необходима, конечно, в принципе, ну, больному человеку. То есть все равно вот какое-то определенное количество там инфекции, при чихании, при кашле оно выделяется. Поэтому маска, ну вот именно у человека, который болен, то есть он болен, она является таким предохранителем для того, чтобы, скажем, он не выплескивал свою инфекцию. Ну, в том числе, там, скажем, коронавирус в окружающую среду, не заражал других людей. Это первое. А человек, который, скажем, вот он здоровый, то он, э, эта маска для него совершенно бесполезна. То есть даже, скажем, с целью того, чтобы он типа не заразился, она э, ну, совершенно бесполезна. То есть я не хочу вдаваться опять в медицинские, так сказать, объяснения, но именно, именно человек здоровый и он носит какой-то вариант маски э, с целью того, чтобы не заразиться, это совершенно, в общем-то, бесполезно. И второй Если момент кто будет в масках, они все больные люди, да, то есть они спалились, да, то есть я вижу человека в маске, значит он больной, да? Но в любом случае это он решает, то есть это же лично его побуждение одеть маску. Не вот его побуждение, везде на всех, сегодня зашел Сбербанк, такой плакатище висит, там полтора метра не подходи, то есть все в масках полтора метра, то есть это не его убеждение, это ему прям говорят, что нужно маску носить. Ну, скажем так, это во всяком случае те мифы, которые в общем-то в определенной степени нам навязывают. Потому что, ну, понимаете, вот как бы здесь с одной стороны, как вот сказать, если, скажем, то есть перестраховка. Короче, это перестраховка. То есть вот типа экономики, да? Да. То есть, да, да, да. То есть вот я, например, имею скажем, прекрасное состояние, но я якобы уже заразился, но я не чувствую. То есть вот этот вот инкубационный период развития вируса во мне, то есть бессимптомный, я ничего не чувствую. Он длится где-то там максимум 14 дней, но ну это максимум. То есть вот как бы теоретически я одел маску и, скажем, я в таком случае, ну в какой-то степени не заражаю других. Вот это, если, ну если это мое, если как бы, я предполагаю, что я заболел, а может быть я не заболел, здоров, то есть, ну, ну вот как здесь крутиться? Перестраховка. Это перестраховка. Вот и все. Вот так. Благодарю. Ну, наверное, такая же перестраховка, как и сидеть дома, да? Да, да, то есть это вот все эти и изоляция, и, скажем, полтора метра между людьми, ну, это, опять-таки, какой-то степени, понимаете, это имеет смысл и действительно все-таки, ну, как-то, скажем, теоретически оно останавливает развитие вируса. Единственное, что реально важно, вот важно, это наличие собственного мощного иммунитета. Вот это важно. Все остальное оно вторично или, или вообще мифично. Вот, как бы, Я об этом и хотел сказать с сегодняшней нашей трансляции, что, к сожалению, именно о тех важных вещах, которые необходимо каждому человеку совершать сегодня для того, чтобы и себя обезопасить, и не заразить других, о этих важных вещах не говорят. Но почему? Ну не знаю, мы скажем. Вот мы скажем. Хорошо, будем ждать очень важных вещей. И последний вопрос, чтобы вот нет до конца вот все понять. И, конечно, все равно ничего до конца не пойму. Но вот вакцины нет, я правильно же понял? Да. да. То есть, в принципе, те, кто выздоравливает, тут по большому счету выздоравливает сам. Да, конечно, конечно. То есть, в принципе, всех людей, которых отвозят в больницу, вот эти вот аппараты искусственного дыхания, они просто, скажем так, людей, ну, поддерживают. Да, поддерживают, но если человек сам не выздоровеет, то да, не помочь помочь ему сейчас никто ничем не может. Нет, нет, нет. То то есть смысл, то... тогда смысл какой? То есть все же говорят, что вирус пройдет, когда переболеет 70% населения. Ну да. Тогда что бы нам всем не выйти на улицу, <?ua2> всем переболеть <с Lost> по-быстрому, ну уж. Или мы все-таки ждем, что вот обязательно там к лету появится вакцина, и мы все вылечимся, и снова пойдем все трудиться. Нет, вакцина, во-первых, сама вакцина, она предназначена для того, чтобы, скажем, ну, как бы если человек или заразился, но перенесся в легкой форме, как бы вакцина, она готовит наш иммунитет к встрече с вирусом. И это помогает нашему иммунитету, помогает именно как-то преодолеть более быстро и безболезненно ну, атаку вируса но не гарантирует, совершенно не гарантирует вакцина от заражения. То есть заразиться, все равно заразится человек. Вот это смысл вакцины. А то, что, скажем, сегодня, ну, реально говоря, там всякие так называемые лечения в различных клиниках, все эти аппараты искусственного дыхания. Это, скажем, реально просто помощь людям, у которых слабый иммунитет, они заболели, и у них одновременно организм настолько слабый, и на слабый сам по себе, физически слабый, что этот вирус, он вызывает различные повреждения и осложнения сердца, легких, печени, почек. Ну и как бы вот человеку с помощью различных препаратов, искусственного, искусственной вентиляции легких, помогают именно пережить вот эту вот атаку вируса. Но лечения самого, самого вируса нету вообще, ну, сейчас нету. Ну спокойно, все нормально, все дома. Но это именно реальность, это именно ну, чистая истина, истина, понимаете, не какой-то вымыслы и призывы, это реально факт, именно факт. Ладно, Николай, ну а что делать-то, вот сидим дома, но вот все-таки болеть-то никто не хочет, тем более Конечно. Никто умереть, что нужно Конечно. делать? Вот сегодняшняя трансляция, она одна из трансляций, которая будет посвящена самым главным и необходимым именно мероприятиям, которые должен осуществить человек для того, чтобы, как я говорил, или вообще не заболеть этим коронавирусом или любым другим вирусом, или же заболев, переболеть в очень легкой форме, как бы особо даже не заметив никаких трудностей. И надо сразу сказать, вот возвращаясь к центральной нашей теме, что, опять-таки, вот избежать заражения вирусом, именно вирусом, очень трудно, но практически, скажем, невозможно. Я как и говорил, что есть люди, которые просто по каким-то там, скажем, Особенностям своего организма они могут быть просто невосприимчивы к этому коронавирусу. Такие люди есть, понимаете, но ну, их небольшое количество, какой-то процент, но они существуют. То есть они вообще не заболеют. Ну, просто невосприимчиво. Вот основная масса, там, не знаю, ну, может, 70-80% или больше, они все равно заболеют. Вопрос в том, что э, все, как бы, ну, основная масса, там, не знаю, ну, скорее всего, процентов 80-90, э, все заболеют. Вот заболеют, но каждый человек именно перенесет это заболевание коронавирусом конкретно по-своему, понимаете, по-своему. И это вот именно как бы, процесс борьбы с этим вирусом, заболеванием вирусом, оно индивидуально, естественно, потому что все будет зависеть прежде всего от состояния иммунитета лично каждого из нас. Поэтому главная задача, вот это очень важно понять, главная наша задача каждого из нас, это максимально укреплять свой иммунитет сегодня, сейчас. Потому что, естественно, скажем, если мы не будем иметь сильный иммунитет, то в любом случае, скорее всего, практически каждый из нас заразится. Вот, а насколько в общем -то, мы перенесем легко это заболевание коронавирусом, будет зависеть именно от силы активности нашего иммунитета. Что такое иммунитет? Вот первое, да, первое, то есть вообще вернемся. Как его укреплять. Да, первое, что надо четко и ясно понять, самое главное, это собственный иммунитет. Все, это первое. Значит, теперь как его укреплять? Вообще, что такое иммунитет? Ну, если по-простому сказать, иммунитет это огромное количество клеток человеческого организма и различных белков. Ну, как бы белки, образование, клетки и белки. Вот как пишут сами так сказать, специалисты: в среднем где-то 40 процентов наших клеток. Ну, вот если брать организм, там процентов всех клеток, любых, из них 40% – это клетки, которые каким-то образом напрямую или косвенно участвуют в иммунитете нашем. Представляете? То есть практически половина нашего организма, 40%, должны в норме заниматься именно нашим иммунитетом. Поэтому здесь сразу понятно, что каждая клетка и каждый белок они имеют прежде всего именно строительный материал, из которых строятся. Да? Ну, то есть, вот опять-таки, это реально факт. У нас каждые сутки где-то, ну, в среднем специалисты говорят, что от 500 грамм, 500 грамм нашего тела умирает. За счет того, что прежде всего, прежде всего, именно иммунные клетки, они постоянно борются и постоянно умирают. В борьбе, в войне. Война, война ни на секунду, ни на миллисекунду не прекращается. и Клетки иммунитета постоянно защищают нас, постоянно уничтожают различные бактерии, вирусы, в том числе и коронавирус. И поэтому, естественно, для того, чтобы, опять-таки, иммунитет не может быть вот так вот он раз, сделался, и он типа стоит там месяц, два, год стоит мощный, такого не бывает. То есть иммунитет ⁇ это клетки, это белки, которые постоянно разрушаются, постоянно умирают. И они должны постоянно производиться организмом. То есть для того, чтобы был мощный иммунитет, нужен строительный материал. И прежде всего, это животный белок. То есть, что это животный белок? Мы едим, прежде всего, как бы животный белок, он находится в продуктах животного происхождения. То есть это все виды мяса, ну там все виды курицы, так сказать, кролики, индейка, рыба вся различная яйца, самые различные так сказать, варианты яиц, ну и все молочные и кисломолочные продукты, то есть и молоко, и творог, и сыр, и кефир, и так далее. Но ну, Прежде всего, из именно таких насыщенных белком животных молочных продуктов, это творог и сыр. То есть, вот именно в животных продуктах содержит, содержится какая-то какая доля именно животного белка. Понимаете разницу? То есть, ну, образно говоря, вот если мы берем курицу. Ну, в среднем, так сказать, в грудке, если мы берем грудку курицы, где-то примерно там 18-20 граммов чистого белка находится в 100 граммах куриного филе. Ну, грудки. Если мы берем, скажем, там говядину, ну, в среднем где-то там 20-22 грамма чистого белка животного находится именно вот в говядине. То есть, ну это как бы такие нормы, то есть есть продукт питания, скажем там, курица или, или яйцо, и вот в этих животных продуктах питания находится определенное количество доли, определенное чистого животного белка. То есть, надо это четко понимать, потому что очень важный момент, надо разделять продукт питания и чистый животный белок. Почему я об этом говорю? Ну это научные данные, известно, что Мужчина, ну, скажем, там, в возрасте где-то от ну, не знаю, 15 до 30 лет, он в среднем должен получать в сутки где-то 1 грамм чистого животного белка на 1 килограмм веса. То есть понятно, что в 100 граммах, так сказать, курицы не содержится 100 грамм чистого животного белка, а там содержится 18-20 грамм чистого животного белка. Ну и вот можно пересчитать и, пересчитать и понимать, сколько вы должны съесть именно продуктов животного происхождения, в которых содержится чистый животный белок, чтобы у вас получилось из расчета, если вы в возрасте, опять-таки, с 18 до 25 лет, на 1 килограмм веса 1 грамм чистого белка. Если, скажем, это возрастом от 30 до 50 лет, ну, это где-то, э, дают так, примерно 0,8 грамма чистого белка на 100 грамм веса человека. Ну, и старше где-то там 50-60 лет, там уже индивидуально, но ну, где-то 0,7-0,5 граммов чистого животного белка на 1 килограмм веса. То есть, вот, э, реально говоря… Это очень важный момент, потому что, несмотря на всякие инсинуации, вымыслы, да, вымыслы все-таки реально, реально именно иммунитет, то есть иммунные клетки, все эти иммунные белки, которые защищают нас, в том числе и от коронавируса, они строятся реально, то прежде всего, прежде всего, из различных животных белков. То есть, ну, организм, так сказать, там в желудке, в кишечнике расщепляет этот животный белок до отдельных кирпичиков, которые называются аминокислоты, и потом эти аминокислоты проходят, так сказать, в кровь, и организм уже наш из этих аминокислот собирает собственный белок в том числе белок, необходимый для строительства иммунных клеток и иммунных белков. Вот это вот очень важный момент. То есть я прежде всего об этом хотел сказать, что вот для того, чтобы именно создать и сохранить активный иммунитет, должно быть полноценное питание. Прежде всего, и достаточное количество именно животного белка э, в сутки, чистого животного белка. Здесь еще э, очень важный нюанс, в чем заключается, что на сегодняшний день мы в основном, ну, практически не в основном, а целиком едим э, продукты животного происхождения, то есть мясо, курицу, рыбу, яйца, э, ну и точно так же творог и сыр. Э, все это выращено искусственным, ну, скажем, там, техногенным путем. То есть, что с техногенным? Ну, реально говоря, там, не знаю, корова или курица, они находятся в каких-то огромных фермах, в загонах, они получают корм, обогащенный различными гормонами, стимуляторами роста, витаминами, антибиотиками, однозначно. Вы знаете такую цифру, что 80% всех антибиотиков, которые производятся в фармацевтической промышленности, используются в скотоводстве, птицеводстве, понимаете, 80 процентов всего количества это обязательно. То есть добавляются в корма, так сказать, стимуляторы, гормоны роста, антибиотики, витамины, конечно, так сказать, ну и как бы стимуляторы роста. То есть это целая механика, так сказать, искусственного роста различных животных. Поэтому, к сожалению, вот те ну, рекомендации, которые мы получаем для того, чтобы именно съедая животный продукт, иметь достаточное количество чистого животного белка, они даны именно исходя из того, что это животное или курица, которая несет яйца, или корова, которая дает молоко, она паслась на траве под солнцем синим небом, ну, как бы на воздухе ходила, понимаете, так сказать, ну, вот свежую траву ела, этого не происходит, это первый нюанс, и поэтому количество именно чистого животного белка в современных продуктах животного происхождения значительно ниже, это раз. Второе, к сожалению, в общем-то, в общем-то, все эти продукты, переработки животной пищи, ну, прежде всего, вот то, что делается в виде колбас, сосисек, сарделек, ну, различных полуфабрикатов, все это, ну, перерабатывается с различными добавками. Ну, образно говоря, вот примерно по современным стандартам, так, во всяком случае, технологи пишут, что для производства одного килограмма сосисек в среднем используется где-то ну, максимум 100 грамм именно чистого мяса, понимаете, 100 грамм чистого мяса, на 1 килограмм сосисек, 100 грамм чистого мяса. Все остальное, это какие-то вот эти вот ну, дополнительные, так сказать, компоненты, это так, в общем-то, дают технологии. И, конечно, когда мы едим сосиски, скажем, те же, или там колбасы, или какой-то полуфабрикат переработанный, то, естественно, мы не получаем именно того количества животного белка, которое необходимо, чистого животного белка, которое необходимо для строительства нашего иммунитета. Поэтому вот основная проблема, почему люди болеют сегодняшняя, вот это вот сегодняшняя ситуация, я вам точно говорю, она связана с тем, что... Практически у огромного количе количества людей, подавляющего количества людей, но только те люди, которые там целенаправленно следят за своим питанием, как бы следят за теми продуктами, которые они едят, и думают, и контролируют, сколько они получают животного белка чистого в сутки, вот только те люди действительно они получают строительный материал для создания своего иммунитета. А все остальные, которые, ну как бы, просто едят вот то, что предлагается в наших супермаркетах. Вот эти люди, они однозначно недополучают в огромном количестве чистого животного белка, и этот дефицит, основной так сказать, дефицит строительного материала обрушивает полностью именно иммунитет. Отсюда и вся эта проблема, вот вся эта проблема, она отсюда начинается, именно за счет того, что нет нормального мощного иммунитета у людей, а отсутствие его связано не с какими-то вымыслами там, дурацкими, так сказать, типа э, он, скажем, нервничает, или там, не знаю, в закрытом помещении находится, или он, скажем, на полтора метра ближе подошел там, к какому-то человеку в Сбербанке, или не одел маску, вот, и типа он заразился. Да если у него мощный иммунитет, он любую инфекцию убивает. Это факт, это известный факт. Наш иммунитет, нормальный иммунитет настолько мощный, что он способен убить любую инфекцию, вообще любую. Это, скажем, просто ядерное оружие внутри нас, сопротивляться которому ни одна инфекция, ни один коронавирус не способен. Деградация иммунитета – огромного подавляющего количества населения и наших стран, и, скажем, там, всех, всего мира, потому что, ну, как бы дефицит, это факт известный, никто об нем просто говорить не хочет, что у нас, реально говоря, тотальный дефицит животного белка в питании. Вот и все. Отсюда и начинается вот это вот вакханалия, Скажем, заболеваемости коронавирусом сегодняшние и, скажем, отсутствие, так сказать, активности иммунитета и тяжелые ситуации, связанные с разрушением организма и вплоть до, скажем, смертельных вот, вариантов, смертельных случаев, когда люди умирают. Почему? Потому что именно слабость иммунитета, которая начинается в питании прежде всего. Вот, дорогие друзья, это вот первое, что надо сделать сейчас. Надо сконцентрироваться и следить за тем, какое количество именно чистого животного белка в соответствии со своим возрастом вы съедаете каждые сутки. Но кроме этого еще надо, чтобы этот животный так сказать, белок, он естественно расщепился в желудочно-кишечном тракте и плюс еще прошел из кишечника в кровь. Вот это, этим всем именно механизмом мы, я в том числе, посвятим следующей нашей трансляции. Так что пишите ваши замечания, может быть там мысли, вопросы по поводу именно вот сегодняшней трансляции. Буду ждать. Спасибо. Николай, вы сказали про животный белок, а я вот только решил бросить есть мясо, перейти на траву. На огурчики, помидорчики, что теперь все с моим иммунитетом будет кирдык? Здесь надо, как бы, эта ситуация давно, ну, как бы, исследуется. Вот вегетарианцы, реально говоря, которые, ну, как бы, перестают особенно веганы, то есть вегетарианцы это люди, которые, скажем, ну, не едят только молочные продукты. Ну и все, что сделано из молока, это вегетарианцы. Классические, а веганы это те, которые вообще, так сказать, вот и молочные продукты не едят. Однозначно, это точно, это точно. У них, конечно, иммунитет сразу рушится. Единственные люди, которые, скажем, действительно прекрасно себя чувствуют вот в ситуации вегетарианства, особенно веганства, это доказанный причем факт, он просто не афишируется что как бы, если у человека есть полезные бактерии в кишечнике, которые способны именно на вегетарианской, веганской пище, то есть на растительной пище, вырабатывать вот эти вот незаменимые так называемые аминокислоты, которые находятся только в животной пище. Ну, их там 10 штук. То есть, как бы эти кирпичи самые важные, в том числе для создания иммунной системы. Если у человека вот эти вот бактерии, Кишечники есть, то он, в принципе, будет себя прекрасно чувствовать и действительно это будет, ну как бы, ему на пользу. Если у него этих бактерий недостаточно или вообще нет, то он э, разрушит и свой иммунитет, и разрушит свое здоровье. Вот так. То есть я решил свое здоровье типа поддержать, укрепить, да, теперь у меня может получиться хуже. Я ж не да. знаю, есть они там у меня или нет. Да, надо исследования проводить. Такие исследования проводятся. Будем резать. Что говорите? Будем резать. Нет, там с помощью зонда, так сказать, Ой, нет, берутся нет, нет, нет. пробы кишечного содержимого, потом высеваются все эти бактерии, это очень сложно, дорогостоящее, да, вот. А так вот, если вы не знаете, и я не знаю, я тоже задумался насчет вегетарианства, так сказать. да, я вот, мне 60 лет, я довольно сильно ограничил количество животного белка, больше, так сказать, морепродукты, потому что там же белок более легкий, более такой качественный, несомненно, вот из сегодняшних продуктов, морепродукты все-таки по составу и качеству белка, они самые лучшие. Вот, и, но я не знаю, как бы, вот я пробовал вегетарианство, все равно я чувствую себя плохо, то есть чисто как бы, ориентироваться на свои индивидуальные ощущения, особенно когда, скажем, ну вот, как бы есть эта ситуация с инфекцией, то все-таки здесь лучше не рисковать. Понял, не будем рисковать. Да, да. Вот. И надо как бы, сейчас в заниматься тем, что укреплять свою иммунную систему. Когда эта ситуация разрешится, тогда, ну, конечно, каждый человек должен экспериментировать в определенной степени с собой для того, чтобы найти ну, идеальный вариант, в том числе и питания, скажем, своего личного, каждый из нас индивидуален. Вот. Поэтому я уверен, что наша сегодняшняя информация, она будет полезна каждому. Ну и будет очень интересно и очень приятно услышать отзывы и вопросы. Вот трансляция, соберу, в Следующий будет... раз приду да. с большим списком вопросов, буду задавать именно по списку. Да, да. так что я буду рад всегда. всегда. Да, всем благодарю, всем спасибо, Николай, вам отдельное спасибо. Да, спасибо следующий да. раз мы встречаемся в понедельник в 4, да? Да, да, да, понедельник в четыре. Буду ждать с нетерпением, Игорь, всех, и Игорь, вас лично и всех наших зрителей. До встречи, до свидания. Я бы ушел, но у меня же не получится, понятно. Счастливо. До свидания. Счастливо, до свидания.